Привет! Меня зовут Кася. Я в клубе <смех> любителей чистого неба уже одну неделю. Очень Надеюсь, вернуться здорово, классно. Ну, в общем, пробыла и недолго, но мы собирали чай, потом его крутили через мясорубку, он ферментировался, сох. Вот Это была просто первая работа, самая запоминающаяся, самая лучшая. Лучше было только таскать бревна и пилить их, вот. ну, потому что прополка, прополка это очень сложное интеллектуальное занятие, с которым у меня было не очень, потому что я не разбираюсь, что можно выдергивать, а что нельзя, вот. поэтому выдернула пару морковок, потому чего поняла, что ее лучше по бревнышке. А еще и прекрасный пес Вектор, я очень надеюсь, что у него будут щенки, и вы пришлете мне их по почте бандеролькой.